Скажите, пожалуйста, что вы хотите изобразить? Что у вас в вашей шапке изображается на листике? Э, что? Это кто нарисован у вас? Она в шапке плохо слышит. Андрей и а, Андрей и Лёша? Это Андрей, это Лёша. Конечно. А почему Лёша с хвостиком? Вот длинные волосы и борода. Лёша, у тебя какая-то девочка бородатая получилась. Это девочка, а Лёша с бородой. нормально. нет. Это мальчик, ты понимаешь, что не вон он А, вижу. Грузин, Карбин девочка будет. грузин. Все понятно. Ну что ж, успехов вам в вашем творчестве.